Ничего, ну, килька не объявился? Как под томатный соус провалился. Погнали его искать. У вас неделя, чтобы вернуть мне миллион четыреста. Ты что натворил? Я больше так не буду, брат. Придется ресторан как бизнес продавать. Сучек потроха! Есть у меня мысль одна. Виктор Андреевич, я за тебя сидел, помнишь? А -а -а. Ну, здравствуй, дорогой. Ресторан по понятиям летит в Лондон. Боже мой, как вы похожи на моего босса. Нефтевышку мне на шишку, заточку мне в почку. Еще раз спасибо, что срок за меня отсидел. Мне в тюрьму нельзя, там на подсолнечном масле все готовить. Какая породистая краля. У дочери свадьба через несколько дней. Наша с вами задача заработать свои деньги. У нас будет здесь свой уголок с русской кухней. А русская кухня? В Роттердам всем вашим пухням, ясно? Роттердам? Оставим это без перевода. И очень вас прошу, ничего не исполняйте. Начинайте отсюда! Раз, раз, раз, не да ты ж моя золотая. <инувствующий> <инувствующий> <genial> <hija> Что они наделали? Он затрахал книги. Да инфаркт. <поуз> Это по-нашему. Вы с ним похожи, как однояйцевые близнецы. Коще, у тебя что, одно яйцо?